Перед началом ролика подпишись на мою группу в ВК и на меня в ВК. Принимают до 200 людей и пиши, что ты с Ютуба. Хей, хей, хей! С вами я, Бомж Джизи, И сегодня у нас уже 26 подписчиков. Именно ты подпишись и будет розыгрыш. Сколько людей подпишется до следующего ролика, столько рублей и разыграю. Ну и что ж, в этом ролике я вам расскажу про то, как создать свою сборку сам. Присаживайтесь поудобнее и запасайтесь едой. Что ж, приятного просмотра! Бомжи, сегодня вы узнаете, как создать свой шедевр в сам. Ставь лайки, подписывайся. Ну а мы приступаем. Вам понадобится скачать Клео версии 4.1, сам Punks, ModLoad, Monloader, Mon ну и, конечно же, сами Клео. Вы должны обязательно скачать антикрашер и Сенсфикс. Ну а если вас интересует еще Клео, нажми вон туда. Ну и переходим к самим модам. Нам нужны пушки и небо, ну и желательно хуй. Но это все мы можем найти в поискове ВКонтакте. После чего сами моды переносим в папку модлоудер. Ну и все, готово. Можно смотреть, что получилось. На счет 3, 2, 1.